здравствуйте дорогие девочки перед вами сегодня очередное ежемесячное мое гадание тире прогноз под названием любовный прогноз на июль 2022 год прогнозировать мы с вами будем на авторской карте океан любви извиняюсь не обращайте внимания за руки тут черника Тут ожог. ну На всякий случай. Вчера бажгла руку. Ну, бывает такое. Всякое бывает у женщин. Когда ведешь хозяйство, всякие ситуации случаются. Итак, на повестке момента наши дорогие, наши нежные, наши трепетные, желающие гармонии, всемирной гармонии, наши весы. Итак, что же будет, чего не будет. Скажу так Первая, скажем так вот первая часть месяца вас ожидает влюбленность может быть, внутренние позыва на влюбленность но ну, вот что-то такое в общем будет розовые очки будут на глазах какие-то новые приятные ощущения будет вот так вот такой момент будет мне нравится вторая часть месяца может дать немножечко такие подколочки разговоры такие с, с укором то есть немного тут немного может быть какой-то конфликт да когда мы со своей половинкой ругаемся вот. Но ругаемся из-за того, что из-за разных взглядов, смотрите, карта облаков, да. допустим, вы будете плавать в розовых облаках, а вы желать одно, ваш партнер летает, не знаю, в голубых, и в белых облаках, в других облаках на другой высоте и желает что-то другое. То есть небольшой конфликт интересов тут заложен, к сожалению. То есть это вот будет информация для тех, кто еще не познакомился. Я бы сказала, что в принципе с 10 по 25 можно спокойно идти и знакомиться. Теперь чего не будет. Будет влюбленность, но как-то будет ровно. Так вот, зах захватит теплые чувства захватит, не будет внутренних каких-то качалок и сомнений. Первая часть месяца и вторая часть месяца не будет ощущений трудности с партнером. Даже если вы подсапаетесь, вы легко восстановите отношения и легко пойдете дальше по жизни. И сегодня к бонусам идут подсказки из шкатулки моей бабушки. Что там у нас пишут? Помоги в ближайшие три месяца тому кто потерял близкого человека. Дорогие мои, это что значит «помоги»? Ну, может, чуть-чуть под патронаж, может быть, словом теплым согрей человека. Покажи внимание, что человек один не остался там. Б вот такая вот вам, дорогие мои, подсказка. И в конце видео будет э такая настройка, подстройка Венеры, Такая видеокодировочка немножко. Кому это надо в конце видео в титрах увидите, где на какое время там тайминг найдете. То есть кому надо подстроить свою Венеру. Вот смотрите в конце видео. Буду благодарна за лайки. А теперь на повестке нашего момента. Про июль 2022 года на повестке женщины-скорпионши. Что же будет, дорогие мои? А чего не будет? Ох, смотрите, прям прилипли тут они. А значит, вот так положим, да? Будет влюбленность первая часть месяца. Будет что-то приятное. Будет внутренний кусочек эйфории, будет повышенный спрос на вас, как на персону. Но вторая часть месяца может дать вам соперницу. Или может дать вам внутреннее такое ощущение соперничества, кого-то, как будто рядом кто-то хочет подсидеть вас, заменить вас, какая-то альтернатива. Запомните, дорогие мои, не всегда эта альтернатива намного моложе нас. Бывает по-всякому, да, вот скажем так. То есть это что будет? Что не будет? Не будет. Не будет какой-то супер гармоничных отношений. Не будет, даже если вот тут влюбленность есть, но не будет, что это на всю жизнь, да? Это как подарок сверху прилетел, такой какой-то период праздненства, праздничный такой, да? Э, вот. То есть интересно тут, да? Не будет ощущения надежности на тысячу миллион лет. И вторая часть месяца. Интересно, не будет такого эгоизма. Возможно, вы будете очень интересно рассматривать ну не то, что свое присутствие в треугольнике отношений, а вот как-то интересно, вы на... этот месяц июль научит вас как-то масштабно мыслить в, отнош... в отношениях вообще, в вашем отношении в партнерстве, в вашем отношении к врагам, к своим соперницам. То есть очень интересно. Но это еще намек на то, что, возможно, вы сильно вгрызетесь в какой-то процесс, особенно если он там частично или вообще творческий, то как бы вам может быть немножко э, любой партнер любви перейдет на второе место и вот так интересно. Теперь информация для тех, кто еще не познакомился. Ну, скорее всего, конечно, знакомиться, наверное, лучше первые две недели. Э, неважно, надолго или ненадолго. Вот тут что-то говорит, что может быть не очень надолго. Там действуйте по обстановке. Ну, дорогие мои, Любовь, она всегда нужна и важна. И что говорит подсказка из бабушкиной шкатулки? «Думай, надо ли заходить в чужой дом». Может быть это предупреждение, может быть это что-то такое, ну подсказка такая. И хочу сказать, дорогие мои э, дамы-скорпионши, в конце этого видео будет такая подстройка Венеры, если это вам надо, подстройка на что-то хорошее, на что-то позитивное в конце видео. Внизу будет тайминг и вы там эти увидите время на видео. Буду благодарна за лайки и, дорогие мои, проверяйте Проверяйте, пожалуйста, подписочку. Она иногда слетает. В последнее время раскардаши бывают всякие, да? Ну, бывают сбои какие-то. То есть проверяйте, пожалуйста, проверяйте колокольчик, если вы хотите регулярно видеть моё видео. Теперь, уважаемые наши часто наступающие на старые грабли стрельчихи, дорогие мои стрельчихи, вас тянет к каким-то, к яркостям в жизни. Но когда вас тянет в эти яркости, бывает, что вы не видите что-то важного за этим желанием яркости. Итак, что будет, что сулит вам июль 2022 года, а что не будет? И подсказка будет из бабушкиной шкатулки. Итак, что же будет? Будет до 19-го какие-то трудности именно в любви. Но тут надо включать материальные интересы, какие-то выгоды, чтобы не желать от партнера чистой вот этой джульетовских чувств там на них какой-то запрет, пока временно будет стоять. Занимайтесь совместно делами, вот совместно, где друг друга вы поддерживаете и где это взаимовыгодно. Вот первая такая, первая часть месяца, вот уходи в какие-то материальщины. Видите такой мешочек, и на нем написано «интересы», да? Вот мешочек, всякие дела надо разгребать вторая часть месяца что же будет будет какая-то может быть зависть может быть чуть-чуть эм, ну, не знаю может быть к вам будет зависть что у вас так неплохо все да может кто-то будет завидовать что у вас длин ну, у вас долгая дистанция что надолго партнер с вами что у вас все так нормально да Хочу сказать для тех, кто не познакомился. Ну, я думаю, что надо знакомиться после 20 числа. Пусть даже тут эта карта зависти, но вот там более как бы Венера к вам будет благоволить и будет вам помогать и будет вам такие добрые удобные и симпатичные энергии давать. Что не будет? Что я не вижу? Я не вижу, что ты одна однолю... любишь карта такая, да? То есть, любовь есть, взаимность есть, просто, может быть, не будет ощущения одиночества в отношении. Это очень хорошо. И что еще не будет? Не обязательно делать второй месяц подстройку. Это говорит о том, что партнер будет под вас... Ну, что ты, моя хорошая? Это партнер будет к вам под... сам подстраиваться, да? То есть будьте, вторая часть месяца, будьте естественные, красивые и яркие. И э, что же подсказывает нам бабушкина, э, из бабушкиной шкатулки, какая же информация? Другую слушай, э, другую слушай, но не жалей для другого человека, да? Омолаживай себя маслами. Очень интересно. Ох, как у нас тут. Вот. Омолаживай себя маслами видите как интересно тут подсказочка вам да вот как хотите так воспринимайте буду благодарна за лайк Теперь на повестке момента наши козерожки. Очень упрямые, конечно. Дорогие мои женщины-козероги, поймите, что вы обладаете таким упрямством, с таким вот непрекословностью, прям типа, знаете, вот я сказала и все, что вот это упрямство может регулярно такие эффекты отшибания от вас мужчин. Когда мужчина чувствует, что вы сильнее его, он начинает теряться и он не видит смысл существовать с очень сильной персоной. Так что, дорогие мои козерожки, ну, иногда прикидывайтесь слабыми женщинами, хоть иногда. Итак, что же ждет вас в июле 22 -го года? Что же будет? А чего ж не будет? Итак, что я вижу? До 15-16 числа очень хорошо, очень хорошо. Нормальные отношения. Особенно они будут обгорчаться и стабилизироваться на фоне темы детей. На фоне, может быть, родственников, которые младше вас. Может быть, дорогие мои, кто, тот, кто из вас ждал, известия о беременности вот он тот срок или вот он тот срок когда можно получить эту беременность скажем так то есть вот хорошая карта а вторая часть месяца может такое знаете дать ощущение почему-то внутренней внутренней сиротливости, такой что я одна люблю а он что-то меня то есть это такое ваше внутреннее повышенное желание вот то самое такое козерожье гиперзапрос может появиться вот это вторая часть месяца после 20 особенно когда вы можете так вот прижать припечатать своего партнера к стеночке своими какими-то запросами или может быть такими даже умозаключениями вот тут надо быть осторожными и чего не будет не будет а... Ну, это такая, конечно, карта прекрасная, взаимная любовь, да? Ну, допустим, может быть, вы будете тут любить больше. Ничего страшного. Ничего страшного. Особенно, если у вас еще нет детей или вот дети на пороге, или до двух лет ребенку пускай бывают периоды когда вам надо больше показать партнеру да вот я тебя люблю видишь как я тебя заботюсь, видишь забочусь видишь как я за тебя переживаю да это первая часть месяца а вторая часть месяца э вот такая больше как на платонические отношения эстетические такие знаете умственные вот понимание такой вау высокие такие полеты вот тут так интересно и давайте... Какая же вам подсказка из моей бабушкиной шкатулки? Скоро грусть закончится, и цифра 19 тебе поможет. Вот как интересно. И цифра 19. Это может быть и 19 число, и 19, ну вот время 19, да? Буду благодарна за лайки. Теперь на повестке момента наши любознательные тоже водолеи тоже со своими заморочками. Укушайте водолейшие. Итак, что же будет? Чего не будет? Очень интересно. Итак, дорогие мои, до 19 числа к вам очень неплохо будет вообще, даже до 19, да? Страстные отношения, страстные, но они такие больше, скажем, сексуального характера, телесного характера, контактного характера, вот наслаждаться друг другом, наслаждаться, ну, вот то, что нам жизнь дала, секс, как хотите, понимаете, да, вот наслаждайтесь. Когда можно дотронуться, погладить человека, им владеть, вот как бы физически, да? Это первая часть месяца. Вторая часть месяца отвечает за ваш союз, который скрепляет ленточка с погремушечкой. Да? То ли это признак того, что вы можете получить беременность, допустим, тот, кто желает или известие, что ЭКО прошло положительный результат, дало. Ну, или в прямом смысле, если уже дети у вас есть, возможно, дети выступят как связующее звено в какой-то ситуации. На фоне детей вы очередной раз с партнером будете объединяться и объединитесь. Это очень хорошо. Чего не будет? Не будет, когда каждый сам по себе то есть вот тут единение такое, да, прям вау, страстные отношения, да. И не будет, не, э, не ждите гиперрадостного. Вот вторая часть месяца, она хорошая, но какая-то может быть такая более деловая, чем-то занята она. Это хорошая карта. Я не говорю, что у вас там трагедии будут. Не, просто вот, кстати, очень интересно, э, Вторая часть месяца у вас будет работать защита от каких-то черных магов, от каких-то сглазов. Но на всякий случай, дорогие мои, тот, кто познакомился, познакомился во второй части, познакомиться июля, пожалуйста, не надо хотя бы первые 13 дней, такой совет вам дам первые 13 дней не надо хвастать и не надо рассказывать никому про то, что вы познакомились с интересным человеком для себя. И, конечно, где познакомиться, конечно, лучше, не говорила я или не говорила, познакомиться лучше в первой части месяца. И давайте посмотрим, что же вам, какую подсказку вам дает моя шкатулка бабушки. «Не попадайся под руку грабителям в цифре 11. Как интересно, здесь 11, тут 11. Так что, дорогие мои, 11 это может быть и число, 11 это может быть время. То есть по-нашему, по, то есть 23.00 или 11 дня. Хотя это 11 утра, не знаю. Наверное, 11 это еще утра считается или дня. Вот, дорогие мои, вам спецзадания можете написать под этим видео. Вы у нас умные, вы у нас профессорши, вы все знаете. Я просто не буду это копать. Итак, значит, вот такие вам подсказки. Если кому-то надо как бы усилить свои усилить свою Венеру, усилить энергию своей Венеры в конце этого видео. Будет такой маленький такой отсек. Такой блок вставлен видеоблог, видео, скажем так, видеоподстройка на закрепление любви или настройку на тех, кто для тех, кто хочет вот, познакомиться, чтобы лучше были правильные такие у вас энергетические потоки. Буду благодарна за лайк. Теперь, дорогие мои, рыбки, ох уж эти рыбки не пропадут нигде. Рыбки, рыбки. У рыб, рыбки, дорогие мои, главное сильно не вплетаться в интриги. Я понимаю, рыба без интриги, ну никак, но все-таки понимаете, что э, вплетаясь в большие интриги, вы иногда упускаете что-то у себя дома. Итак, что же будет? А чего не будет? Что будет? Первая часть месяца дает взаимные отношения, хорошие в общем-то. Вторая часть месяца более плотон... плотская, извиняюсь, более м -м, сексуального такого характера. Может быть у вас внутри будет какое-то ну, не одиночество, а ощущение, что чего-то не хватает. И может быть вы это будете замещать, замещать сексуальными отношениями, что тоже неплохо. Если взять, где лучше знакомиться, ну уж не знаю, я бы сказала, что с 1 по 18, вот тут больше, лучше период такой познакомиться. Чего не будет? У вас не будет даже при взаимной э, любви, не будет очень сильно такой эйфории влюбленности, не будет какой-то новизны, будет продолжение, когда мы докладываем, вот уже есть пирожки в корзиночке, мы еще дальше докладываем эту корзиночку, да? Это тоже неплохо, просто не надо тут супер-пупер от человека ожидать или требовать. Человек вас любит, дорогие мои. Это для тех, кто в отношениях находится. И вторая часть месяца, чего не будет... Ну, я надеюсь, не будет вашего эгоизма. Вы будете идти больше, ну, навстречу партнеру. Может быть, в какой-то теме вы станете более доступной. Дорогая моя, кто сейчас меня смотрит, я не в плохом смысле это говорю. Почему? Потому что рыбы – это очень такой знак, немножко рыбы, из-за того, что такой сканирующий, понимающий знак – мир вокруг понимающий, вы иногда ведете себя как снежные королевы. То есть выключайте, может быть, вот тут или хотя бы в центре июля, июля выключите эту снежную королеву. И давайте посмотрим, что же шкатулка бабушкина вам подсказывает. Пора съездить в лес и там у дуба попросить силу для нужных дел. У дуба. А может кому-то захочется к березе подойти, да, попросить силу для нужных дел. Вот значит вам надо какое-то взаимодействие с природой, а может быть через природу, вот с каким-то других сил, а может быть даже умерших предков вспомнить как, каких-то и у них что-то попросить. Возможно. Вот я думаю, что для этого больше подходит вторая часть месяца. И кому нужна подстройка э, такая венерианского характера, усилить Венеру, усилить гармоничные потоки, пожалуйста, не выключайте сейчас видео. Прямо сейчас будет видео подстройка. Буду благодарна за лайки. И до встречи.